И снова здравствуйте С вами опять я, Токарин Вениамин Николаевич Но это опять Сегодня закончится Я решил Свою эпопею Вот этих Вещательных роликов Сегодня закончить Не буду я больше говорить Ничего Потому что я пришел к выводу, к определенному выводу я пришел, о долбоебизме деятельности человечества на земле. И каждый человек является долбоебистом на этой земле грешной, блядь. Не может человек правильно не умеет Не умеет Ну, ладно Значит, то, что я сегодня скажу То, что я сегодня запишу На этом я и закончу Не буду говорить навсегда У меня есть кое-какие мысли но надолго. Надолго, и я хочу сказать о том, что бы ФСБ меня не ждали и не смотрели больше. Значит, прокуратура области меня тоже пусть не ждет и не смотрит. Почему я говорю об этом? Потому что, ну... По своего породу своей деятельности я иногда бываю в ФСБ, но не в качестве стучателя. <свят> вот. А я приношу туда в ФСБ свои разработки, от чего они даже отказываются. Он Говорят, не надо нам, Вениамин Николаевич, твоих блинов, которые ты вот тут нам принес. Записи Ну я как-то Вот когда последний раз я был И мне Один Человек, который ко мне вышел И мы с ним Немножко так беседовали Он мне сказал Вениамин Николаевич Мы смотрим ваши ролики Я говорю, ну на здоровье Смотрите А А в прокуратуре области э, Есть такой Помощник прокурора А был Не есть, а был такой прокур, Помощник прокурора области а сейчас он ушел на пенсию Стал дежурным прокурором Короче, я не знаю Как у них там Вот он получает пенсию Так получается Но там не пенсия у них Там у них что-то я ну ладно, короче, дело в этом Швед Геннадий Федосеевич Он был помощником прокурора области Оренбургской Вот Он мне тоже сказал лично Он мне так сказал «Вениамин Николаевич, мы смотрим ваши ролики» Ну, что я ему сказать должен? Я ему сказал, смотрите. Ну, вот почему я и предупреждаю их сегодня персонально, и ФСБ, и э, прокуратуру области, что я прекращаю свое вещание. Вот. А почему? А потому что, еще раз повторяю, что я пришел к определенному выводу. Я пришел к выводу, я пришел к пониманию того, что я нахожусь сейчас в конце... Э, я сейчас нахожусь в конце цикла. Значит, все в мире циклично, и... Вся деятельность человека, она тоже циклична. Я не буду широко распространяться в этом отношении. Это для э, долбобистов все равно непонятно будет. Вот. Но я хочу сказать здесь о чем. Я хочу здесь сказать о, о прокуратуре. О юриспруденции И я хочу сказать о, о, о евреях Но не ждите, господа прокуроры И, и господа фейсбисты О том, что я э, Что, где-нибудь, как-нибудь попадусь на этом деле Нет На 282 вторую там и, и прочее Я на разжигание розни И я не буду разжигать розни Я даже я даже скажу так У меня есть знакомые евреи к Которым я отношусь очень даже положительно Но Принцип, есть принцип А почему я вспомнил про евреев? Да потому что Очень большое количество евреев заняты где? В югериспруденции в адвокатуре. И почему я именно о них сейчас хочу поговорить? Поговорю о евреях. Но о юриспруденции я тоже хочу. Вот с чего начать, я не знаю. Но начну я, наверное, с юриспруденции. очень много этих самых евреев работают в юриспруденции, они работают, работают, так сказать, работают этими адвокатами. Я не буду называть фамилии, это ни к чему мне сейчас. Я недавно тут смотрел, э, вспоминал, смотрел э, про это самое э, Геннадия Хазанова. Э, и там Геннадий Хазанов вспомнил выражение, как он сказал Антон Павлович Чихова, о том, что э, любое название предмета, каждое название предмета может являться для евреев фамилией. И когда я иногда говорю при, значит, своих знакомых, и мне сразу заявлять, а вот такая фамилия, Шлагбаум, ну что, тоже фамилия еврейская, Маршал, тоже еврейская фамилия, это я из кинофильма «Мур есть Мур». Ну и ещё... Очень интересная фамилия. Ватман. Вот здесь я не пойму. Это или фамилия по предмету, или это предмет, который изобрел определенный человек. еврейской наружности. Ну ладно, так вот. Я что хочу сейчас сказать вам, о том, что ни один еврей, а почему опять я говорю о евреях, потому что они все стучат себя в грудь и кричат, что евреи самые умные, самые талантливые, Евреи играют на скрипках, ух, как они, у мировом масштабе. И евреи играют на этом, <смех> на виолончелях. Тоже в мировом масштабе фамилии звучат их. Ну, а чё? Да, они играют на скрипках, да, они играют на виолончелях. Да, но они еще занимаются юриспруденцией. То есть они работают там, где работать не надо. Где можно бить балду и получать деньги, запросить вот так. Вот тот проскрипел на скрипке и получил денежку в мировом масштабе. Очень хорошо. Вот. Но я все-таки перейду на ту самую юриспруденцию, о которой я хочу сказать. Вот у меня есть одно выражение, тоже еврейское выражение. Этот человек Элиас Конетти, австрийский еврей. Я его взял. Выражение взял и поставил его себе эпиграфом. А почему? А какая мне разница? Еврей, не еврей. Мне важен важно выражение. Эпиграф мой. Человек собрал воедино всю мудрость своих предков. И гляди, как каков балван. Это я давно уже взял для себе на вооружение. Дубный пист. Элиас Канетти Я не буду о нем говорить. Можете э, э, запросить его в Гугле и прочее. Да, и еще я хочу сказать, что у меня здесь есть выражение э, Махатма Ганди. Вот наш так называемый президент Я вам могу сказать, почему он так называемый Потому что это президент несуществующего государства Государства нет, а президент есть О! Очень интересно Очень интересно А почему нет государства? А. Да потому что Отсутствует от государства. Значит, исполнительный ветвь власти, судебный ветвь власти абсолютно отсутствует. А кто у нас в исполнительной ветви власти? Дмитрий Атольевич Медведев. А кто он у нас по образованию? Тоже юрист о, о, о, Юрист, юрист. Причем он не просто юрист А он Кандидат юридических наук у. Нет у нас власти В государстве А раз в государстве нет власти То нет и самого государства Гуляй поле это вот, когда была это, гражданская война, вот гуляй поле, налетели, ограбили и улетели. Гуляй поле. Вот. И еще я вам хочу сказать еще один свой, еще одно свое выражение. Никакой объект. Нельзя считать существующим, если не указан способ его построения. Вот тот, кто занимается строительством, тот может понять это выражение. Если способа построения нет, то значит, не указан способ построения, то, значит, и объекта тоже не существует. Кстати говоря, я забыл вам сказать о том, э, э, про Махатму Ганди. Махатма Ганди, ну, вы, опять же, я не буду о нем рассказывать, я просто хочу сказать о том, что наш президент э, выразил такие слова. Он сказал... Вот жалко, елки зеленые, Махатма Ганди умер. И поговорить не с кем. Вот, паскудная тварь, блядь. Ты кто? Ты что из себя воображаешь? Ты даже президентом-то не являешься. Ты забросил все. Забросил всю внутреннюю политику. Отдал ей этому придурку Дмитро Тольвичу Медведеву. А сам ушел куда? Туда. Во внешнюю политику. И там тебя кричат. Мах. И там тебе кричат. И там тебе кричат асану, как Христу. Я еще об этом потом попозже скажу. Тебе кричат асану Сирии, тебя кричат асану везде, кроме Российской Федерации. Но и здесь есть быдла долбейбисты, которые кричат тоже асану. Владимиру Владимировичу Путину Рада здравствует Путин Вот у меня такой вопрос бы, э -э, К тебе был Владимир Владимирович Что бы ты О чем бы ты вел разговор С Махатмой Ганди Ну ты хам Ты понимаешь Кто такой Махатма Ганди и кто ты? И ты считаешь себя возможным Чтобы ты вел с ним разговор Я не буду рассуждать на эту тему долго Я скажу так Он был давно Еще в каких-то там В начале 20, в начале 20 века, по-моему Махатма Ганде. Он говорил так Сначала они тебя не замечают потом смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Вот это слова Махатмы Ганди. Чего чем ты с ним поговорил, на какую тему? Я так много затратил времени на тебя, целых 17-18 минут уже. Так вот, идем дальше. Я веду, пока я веду это все к переходу на юриспруденцию. Я решаю вопросы юриспруденции как-то похожи. Меня сам, самого удивляет этот вопрос. Еще 1 ноября 2013 года я поднимал вопрос. О э, статье 179 уголовного кодекса И тут она мне пришла на ум почему-то Или просто одна А я вот поднял три кодекса Кодекса Не просто статьи Из каждого кодекса я взял по одной статье Значит налоговый кодекс Гражданский кодекс И уголовный кодекс Из каждого кодекса я взял по одной статье Из налогового кодекса я взял понятие налога Избора Под налогом понимается Ну Статья восьмая Кому надо, прочитайте Но советую Настоятельно советую почитать. Почему? Так вот, под налогом понимается платеж. А там, где проходит платеж, это значит сделка. Совершается сделка. А вот в Гражданском кодексе определяется понятие сделки. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Обратите внимание, гражданских прав у гражданина не бывает прав. И нет прав у гражданина. У гражданина только полномочия. Кто описал этот кодекс? Определенные долбоебисты. Э, э, как этот в Государственной Думе у нас, этот э, э, с бородой там? Фамилию его не помню. Ладно, так вот, далее идем. Сделка. И дальше идет у нас уголовный кодекс, статья 179. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. А что такое налог? Это принуждение к совершению сделки. Хочешь или не хочешь оплатить? А сделка это действия граждан, направленные на установление изменений, прекращение и прочее, прочее. Ну, то есть ты мне, я тебе, мы с тобой между собой договариваемся. Сделка это не так просто. Вот, вот ты, ты приказал и все Путин сказал и мы все заплатили. Медведев издал паскудные постановления правительства И опять мы все начали платить Почему я говорю про Медведева? А потому что Медведев, являясь премьер-министром Якобы государство Как будто бы государство Он нарушает 115 статью Конституции И так запросто Походя Почему я и говорю Что у нас нет Исполнительной ветви Власти И у нас нет Судебной ветви власти Потому что Судов у нас нет. Суды у нас не имеют конституционных полномочий на проведение судов. Не будут больше пояснять. Не имеют конституционных полномочий. Конституция в своей 118 статье говорит, Судебная власть зиждется на конституции и на конституционном федеральном законе. Конституционном. А Путин дает полномочия судье, полномочия на исполнение, причем не исполнение, он ему дает полномочия на должность судьи. Должность – это не полномочия проведения суда. Не дает он ему полномочия на проведение суда. Он ему говорит только о том, что вот тебе э, ксива, и вот этот придурок, мне лично он достал к себе и кричит, меня Путин... А, нет, он говорит, меня президент назначил. Куда тебя назначил президент, придурок? Президент тебя назначил на должность, но он тебя не назначал судьей в составе суда. Нет у нас такого закона о назначении Судьи в состав суда Нет у нас У нас нет на, закона О создании суда Нет у нас такого закона Вот такие пироги То есть Если А да кстати Вот так вот, я посылаю, куда? Я послал этот э, запрос в Министерство юстиции. И говорю, там пишу, прошу разъяснить данную несуразицу. Или юриспруденция это классическое римское многовековое невежество? И раз Путин является, осуществляет руководство, Мин Юстон, пусть он попробует ответить Пусть ответит Мне на это обращение Отправил я 25 апреля Обращение свое Вот уже полмесяца прошло Еще полмесяца и все Извольте отвечать Вот Путин с Чайкой хотят взять Ходора за неуплату налогов. Опа! Но получается, что Путин с Чайкой попадает под юрисдикцию 179 статьи Уголовного кодекса. За принуждение к совершению сделки То есть, если ходом будет платить налог Или так называемый суд Все-таки Все-таки Будет принуждать его к выплате налога И те или тех больших, о -о, старых налогов, о которых они говорят, То тогда все вместе попадают под 179 статью Уголовного кодекса. Принуждение к совершению сделки. Это ли не долбоебизм самый натуральный? А теперь обратимся к евреям. Почему самые умные евреи в мире, адвокаты, доктора наук, Дмитрий Анатольевич Медведев, как кандидат наук, почему они этот вопрос не смогли решить? То есть, как же, не что такую, сморозили. Значит, налог это сделка? Да. И если я... И если меня заставляют платить налоги, а ведь налоги платят не просто так, а хочешь не хочешь, оплати, то получается юрисдикция 179 статьи «Принуждение к совершению...» Сделки. Так вот, когда Иисус Христос на своем молодом осле въехал в ворота Иерусалима, все это еврейское быдло кричали «Ассанну!» Сыну Давидову Вот Ура, да здравствует Иисус Христос Ну Что теперь Делать Иисус Христос начал Это самое Создавать свое волшебство он начал слепых, слепым давать зрение, неходячим давать возможность ходить и прочее. И вот как-то раз как написано в этом и вот как-то раз, как написано в Евангелии от Никодима Он описывает деяние Пилату Приперлись к Пилату Эти самые Иудеи Почему-то Никодим здесь их называет иудеями. Ну, Бог с ними, пусть они будут иудеями. Ну, все мы знаем, у них вера иудейская, но это евреи. Ну, хорошо, ладно. Так вот. И они ему говорят, эти иудеи, они ему говорят Мы хотим Убить одного мужика Но Пилат говорит Как же так А что же он совершил такого Особенного Что вы и хотите его убить Они говорят А вот по нашему закону По еврейскому По иудейскому в субботу никого нельзя исцелять, а он в субботу лечит. Вот падла. Вот интересный вопрос. Иисус тоже дурак был, что ли? Ну, или он как еврей, он не знал еврейского закона. То есть по субботам нельзя лечить. Все. А ты зачем э, драконишь э, своих соплеменников? И зачем ты лечишь людей в субботу? Вот насколько я знаю, э, весь э, Израиль стоит на ушах до 12 часов ночи в пятницу, чтобы к нулю Часов в Субботы Никаких дел чтобы не было Но Но У них там очень много лечебниц И очень хороших лечебниц Как люди говорят Меня там не было И, и, и, и я там не был Вот, вот в Израиле ну, у меня там есть знакомый. Ну, так, постольку-поскольку. Вот. То есть лечебница есть? А человек ведь в пятницу не уходит вечером домой? Коли он лечится там где-то в лечебнице. И, допустим, если ему э, доктор сделал укол в субботу пять минут первого, все, извините меня. Распять его, этого доктора, или шесть, или семь, или восемь. Ну, это уже. Немножко юмора. Раз пять! Вот. <свят> В субботу оскверняет злыми делами Иисус Христос. Так заявили ему эти... Иудейские... Друзья. Вот их там снарядили, или я не знаю как, но они пошли к Пилату и, и они, значит, просят этого нарушителя, который субботу откверняет злыми делами, наказать. Убить. Ну, распятие, ну, вот это убийство. Или кто-то попробует, может быть, распяться и поостаться в живых. Живых людей распинали много. Так вот, к чему я все это веду. Я веду к тому, что если ты в субботу производишь определенное лечение, то тебя тоже надо распинать. Любой врач, Мишка-врач, он друг затих в Израиле бездные их, там гинекологов одних, как собак нерезанных. Нет зубным врачам пути. Тоже очень много просится. А где на всех зубов найти, значит безработица. Это Высовский. Так вот, все они подлежат распятию, все эти врачи. Но пришел человек на дежурство в клинику, он дежурит там. У нас в России каждый человек, независимо от того, иудей он, или христианин, Являясь врачом Он ходит на дежурство В больничку Я думаю так Вот И вдруг приходит Вот Какой-то случай Привозит больного человека И этот больного человека Надо привести в божеский Так сказать вид Оздоровить его Ну хотя бы поддержать все-таки субботу, ну, до воскресенья. А там уже тогда в полную силу лечить его. Вот. Так вот я сейчас читаю вот этого. Вот этого я э, Евангелие Никодима, я сейчас читаю, деяние Пилата. Э, и вот э, я еще пока не дошел до необходимого. Э, вот сейчас. Э, э. И сказал им Пилат. Почему хотят его убить? Сказали ему, гнев на него имеют, ибо лечат по субботам. Этот Василий Алибабаевич, нехороший человек, уронил мне батарею на ногу и не вытерпел, и говорит, подла. Вот лечит, падла, по субботам, блядь. А Пилат им говорил, говорит, за добрые дела его хотят убить. Да, господин. А Пилат им говорит, так возьмите его и по своему закону и судите. На здоровье Но Иудеи сказали Пилату Нашим судом Никого мы не можем убить Бог нам сказал Не убей Не уви. То есть вот до чего паскудный народ Так получается Я при чем здесь Убить нельзя, а заказать убийство можно. Вот пусть Пилат, мы придем к Пилату и попросим его, Пилат, ну убейте этого, Патлов, вот ты лечит и, и, и, и никак не хочет это самое э, исправляться. Лечит по субботам. Вот убей его. То есть поступил заказ на киллерство. Вот откуда? С какого? С каких времен идут заказные убийства? Вот так. И до тех пор. А, ну, нет, не буду А то Путин э, обидится Обидится Так вот Значит, убить нельзя Бог нам сказал, не убий. А вот заказать убийство, пожалуйста С удовольствием Но только надо найти убийцу и вот они в лице Пилата нашли убийцу и заказали убийство этого противного Иисуса Христа. Оказывается, значит, в самом начале, когда Иисус Христос на своем молодом осле въехал в ворота Иерусалима, они все кричали Асанну <клышь> сыну Давидову. <клышь> Через некоторое время они говорят, кричат тоже так же Распни его. Вот так. Да коли? Вот у меня возникает вопрос. Доколе мы будем жить вот по таким условиям. Зачем нам вот такие... Я не говорю про евреев. Я говорю, зачем нам любые вероисповедания... Коли они вот такие противные. Вот убить мы не можем. А заказать убийство, пожалуйста. Прихожу, даю бабла и говорю, вот этого надо грохнуть. Ну как это? Традиция, елки зеленые. Традиция. И причем... И причем традицию никто не хочет менять свою. Но все говорят, давайте, ура, да здравствуйте, давайте все будем объединяться. И все же тут же говорят, но ну, только на наших условиях, на наших. Не-не-не, мы не будем на еврейских условиях объединяться Не-не-не, мы не будем объединяться на христианских условиях Мы будем объединяться на наших условиях Но и в чем же здесь благость? Благость в чем? Мы не можем объединиться. Мы не можем построить. Мы не можем построить общество. Для того, чтобы построить общество, строителю не надо объяснять, что такое строительство. Для того, чтобы построить, нужен проект. А для того, чтобы создать проект, Нужны нужно техническое задание на этот проект. Вот кто мне скажет, да никто мне не скажет, что я глупости говорю, и никто мне не скажет, что такое техническое задание на проект. Вот я ходил к одним строителям как-то раз. Несколько лет, два-три года назад Я прихожу к человеку А человек уехал Он, говорит, уехал на согласование проекта Так вы, проектанты Вы проекта сделали или нет? Нет, не сделали Почему? Они говорят о ляля -ля, так, по телефону, да? Приезжай, пожалуйста Скажи нам, а вот это вот как будем делать? То есть техническое задание. Значит, один не может дать технического задания, не может, а второй не может проектировать. И получается так, если я дам задание техническое как заказчик стопроцентно, то у меня возникает вопрос, а что же тогда будет делать проектант, проектировщик? Он просто начертит и все, что ли? Начертить могут и, и, и сами строители, они тоже люди обучались для этого, они тоже провести прямую линию могут, могут, их учили проводить линию, Да. Так вот поэтому у нас и вот взлетел, ракета, ракета взлетела на, э, этом, на восточном космодроме. И все. И пи-пи-пи-пи. Нету. Нету, нет сигналов. А почему нет сигналов? А потому что не доработали Техническое задание Не спроектировали Как положено, как нужно Как необходимо Ведь не спроектировали? Нет Почему не пикает? Почему нет сигнала? Ошибка вышла И даже сам Путин который присутствовал при запуске, даже он не мог этому помочь, чтобы сигнал начали поступать от Т2, от ТЭДА. А теперь туда слетай и, и, и скажи ты, ну что ты не сигналишь, ты давай это самое э, знаки подавай ее мое, что ты работаешь и все про и мы будем с тебя снимать показания. как на Вот так. 48 минут. И никто, я еще раз повторяю, никто не знает, что же такое техническое задание. Техническое задание – это перечисление всего необходимого на сто А как построить общество? Как? Кто будет заказчиком строительства общества? Вот у нас все говорит, вот наше общество нашло какое к чертовой матери общество, долбоебизм. Где очень много долбебистов Очень много Я не хочу сказать там Ну <глевые> <"Понус">. Ну почти все Все Я не хочу перечислить Я не хочу называть цифру Я не знаю эту цифру <глевые> <глевые> <глевые> Сегодня кто-то умер И кто-то сегодня же родился то есть один долбоебист помер Другой долбоебист родился И никто не может Заявить Никто не может сказать О том Как же нам все таки построить общество Вот Или осконить те о котором я говорил в начале, он э, написал книжку в 30 страниц, он ее писал 30 листов. 30 страниц, он ее писал 30 лет. Почему? А потому что книга очень мудреная. Очень мудреная. Она называется Масса. И власть. Я ее не изучал. Но я просмотрел. Я не собираюсь изучать вот эту хрень. Я не собирался никогда изучать капитал этого великого еврея Крыла Мерла. Никогда. Но... Люди, которые учились в так называемых высших учебных заведениях, они изучали это все. А зачем? Ведь все равно дураки. Вот все равно дураки. И тогда раньше были дураками. И сейчас те же самые люди, которые изучали это все, Те же самые дураки. Сталин писал определенные вещи. Экономика, я сейчас не помню. Ага. Сейчас, минутку. Сталин написал э, экономические проблемы социализма в СССР. Вот я его прочитал. Прочитал там не немного. 20 страниц. Немного. Немного. Но до такой степени идятия, Чистейшей воды. Ну, ну, чья бы корова мочала? Это называется по-русски. Ты зачем говоришь об экономике? Отражаешь экономические процессы, так называемые Если ты об этом не имеешь абсолютно никакого понятия Да будь ты хоть Сталин, да будь ты сам Иисус Христос Все равно ты дурак Никто не знает Никто не знает, что такое социализм но все кричат, орут, мы не будем жить при всяких измах. А Зюганов засунул язык в жопу. Почему? Потому что он тоже не знает, что такое социализм. Ленин в свое время говорил, мы не знаем, что такое социализм. Но вот когда мы придем в социализм, когда мы его увидим, опишем, вот тогда мы будем знать, что такое социализм. Откуда ты будешь знать, если ты его и сейчас-то не знаешь? Не знаешь ты. А если ты мимо пройдешь, вот, вот так раз проскользнул. Вот, и мимоходом. И все. И никакой это не социализм. А это обыкновенно. Вот Сталин думал, Сталин думал, что он строит социализм. Но он построил капитализм одного лица. Лицо. Лицо здесь было частное, физическое, и лицо здесь было юридическое. Но одно так называемое государство и так называемый человек Сталин. И весь его социализм развалился тот же, как только он помер. Все. Вот Путин очень интересно сказал. У меня есть такая запись из его бормотаний там. Еще в 2007 году, по-моему. Вот. Обращения там какие-то. Вот. Он говорил так. Я боюсь только одного, что кто-то придет и скажет, что он знает лучше, и все, что сделано в партии «Единая Россия», развалится. Вот вам принцип. Ты даже уборную-то построить не смог. Тот самый свой любимый сортир Где ты э, Собирался всех мочить Ты просто Ушел, прыг Как блоха Прыг и нет тебя И оставил ты свою э, Партию Демито Медведеву А тут вообще дуб Абсолютный Тупой Вот и все а ему вообще до лампочки Все социализмы Медведю. Так вот я закончил На чем Вот 56 минут уже Осталось 4 минуты Я закончу На том что Никто никогда не знал Что такое социализм а я знаю, я знаю, что такое социализм. Но я не буду никому ничего говорить. Потому что никто не желает обращаться. Вот сколько я не обращаюсь, сколько я не пишу роликов. И только толку 0, хрен десятых. КГБ меня слушает ФСБ меня слушает Прокуратура меня слушает Никто не хочет понимать Только воровать, воровать, воровать и воровать Как говорил Василий Алибабаевич В определенном фильме он говорил Шакал я Все ворую, ворую Гражданина! Туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадет, мертвым будешь совсем. Вот все. На этом я свою эпопею закончил. И больше не ждите от меня ничего. А то тут у меня появляется один. И просит. У него шляпа так надвинута на глаза. И написано СБ РФ. Служба безопасности. Все, до свидания.